Здарова, народ! С вами Орусикар, и сегодня мы играем на сервере какого-то челика, там, где есть все пушки, которые только можно было встретить в этом Он не ожидал, что за спиной... Нет, я не крыса, просто... Ну, ну, по обстоятельствам, у должен был как-то среагировать. Я так, я не крыса. Открывайся! Так, все, мы вернулись. Свигали ты тут появился. Партизан, иди поспи. Иди поспи. О! Это было больно и подло. сейчас сожжем эту базу. Хотя зачем? Вот моя любимая снайперка. Правда, она здесь бесполезна, но дала. Это мне как-то кажется, что э... мне кажется, что я дурак. Где? Куда звуки-то идут? Эм... Ээ... Не... Короче, я не знаю даже, что сказать! Я только... Эээ, <air> Ой, он принялся Ну, смирился Есть, я его замочил Уйди, партизан Ё-моё я по нему попал. Перезарядка. Не вовремя. Не вовремя. Перезарядка. А -а -а, ж, зараза. <звы> Нет, плохая пушка. Ты, а вот это уже мой размер. Так как нужно было так стрелять, чтобы прям форму дерева придать или молнии например? О, ну это нокаут, ох, ты ж страшно, то как? Пока я держу превосходство, но сейчас меня точно уничтожат. Сколько тут? Вот, я вам говорил. Давай, давай, чё, превосходство держал? А это не тот. А нет, это как раз тот. Сверху кто ты? Слышь, ты, черепашка, блин. За оружие такие. Я еще как разлазлюсь. Понимаю мой размер. Що как разозлюсь? А я уже его прикончу. Хорошо, я все понял. это было очень подло с твоей стороны вот так вот поступить <музык> <музык> живем! живем! Пять да и накап. Тебе не жить, парень, ты труп. Где ты? хорошая графа идет. Прям вот перестрелка хорошая. Да как так? Я тебя сейчас закопаю, я тебя в канаву окуну. <пишут> ты у меня в канаве купаться будешь? <пишут> Быстро реагируй! ты то сзади, то откуда ёлки, палки, я сейчас разобью. Есть. О, у меня сейчас перенасыщение кислорода, голова кружится. Чел, я тебя убью. Ты меня что, инфаркт не довел? Правда, да? В моем положении это еще невозможно, но да ладно, это образец. Ты надоел, на туре. Ничего. Сейчас я, я покажу, сколько с торгиваю мощность. Не понял. Я че? Хуже них стреляю с эти, с этой пушкой. Да, все лол, слово получилось. А нечего пугать народ Истинный дэнджи Чисто половину людей замочил с одной пушки Истинный дэнджи Маша. Что это за пушка? Какая-то неизвестная пушка. Ладно, бежим дальше ой, я его прикончил а -а -ай. вот это было подло я его грохнул? нет Умили время поставлять, я у меня упал. Ладно, хорошо. Эта фраза у нас будет запретной, потому что после этой фразы я помираю ты! Черепашка, блин. Что там забыл? Здесь реально все в игре в этой. И я тоже. Все, включая меня, черепахи. Так, кто... Неудачно у нас выходит играть Куда они все про... Делал а, куда они проваливаются, в итоге понял, то что они там. Вот как ты меня заметила, я сидел на видном на месте. Как ты мог меня заметить? Короче, сразу вот так, потом будет тысячи, надеюсь, что это поможет. У меня он же заразы Матикул. убили. Мультикил. Тебя... Кого? Я зову этот ролик, я неудачно играю в half Life. Понял, это не картинка. Я, который знал, то, что там появится игрок, в итоге же прав... играл. Да -да. Я же тебя стрелял ты! А у меня вопрос, а вы с каких пушек таких стреляете, чтобы вот прям вот меня убиваете? То, что вот тут вот появляются игроки. Будем ждать. Появился игрок. Вот только не там, где надо. Ты кто такой? Прости меня, пожалуйста, что ты знал, что я там появлюсь? Стреляй. Вот и все. ладно это скучно. Пошли уничтожать врагов. Блин, патрулятор, ну давай! Ясно, я никто в этом мире. Меня никто не ценит, меня никто не уважает. Ну, как быть, а есть человек. Его имя я не буду звать, потому что его это звучит только на стриме, которое будет завтра. Дико извиняюсь за то, что стримов не было так долго. У меня просто не было. Иди, чё вам стримить? Теперь я знаю, я буду стримить Хайфлайф. Может потом... Может потом... Ну, потом в Майн залетим. Лады, короче, я думаю, на этом можно будет закончить, на этом на этой неудачной ноте, не, не говорить, ноте, не надо, не надо. короче, на вот этой вот точке смерти, думаю, мы закончим э, тем, что вы должны будете поставить лайк, подписаться и не забывать Ну, а так, с вами был Рушихара, мы игра Half-Life, а так, всем удачи, всем пока-пока.